Я приветствую всех зрителей Универньюз. С вами сегодня я, Анна Глазунова. О самых ярких событиях студенчества расскажу вам прямо сейчас в эфире вы увидите. В Международный день музеев Казанский федеральный университет провел значимое мероприятие. В Виват КФУ зрители увидели премьеру детского спектакля. Делегация из Татарстана стала обладателем Гран-при российской студенческой весны. 18 мая Международный день музеев Казанский федеральный университет провел череду памятных мероприятий. Одним из них стало открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова. Ее посетила ректор КФУ Лешат Гафуров, ученики и дети прославленного археолога Татарстана.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 Эти юные актеры чувствуют себя уверенно на импровизированной сцене. В субботу, 18 мая, Международный день музеев, состоялась премьера детского спектакля «Виват, КФУ. Я в спектакле играю современную девочку которые узнают много нового о Казанском университете. Участие в нем приняли 16 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Все они актеры детского театра «Радуга» Института психологии и образования Казанского университета. Отрабатываем и сценическую речь, и сценическое движение, и как это все смотрится вместе. Жестикуляция, мимика, танцы. Все это входит в программу наших занятий, нашего детского театра «Радуга». Специфика нашего детского театра в том, что разучивать роли и проводить учебные занятия помогают студенты, будущие учителя начальных классов. Спектакль был посвящен 215-летию со дня основания Казанского императорского университета. Зрители увидели историю создания и развития Казанского университета с 1804 года до сегодняшних дней. А для того, чтобы погрузиться в атмосферу 19 века, с участниками спектакля проводили дополнительные занятия экскурсии. Когда мы начали подготовку к этому спектаклю, мы проводили учебные занятия в нашем детском театре, которые были связаны с изучением именно истории и традиций Казанского университета. Это тоже помогло детям узнать больше об ученых, о том, какие конкретные открытия они сделали и что вообще из себя представляет Казанский университет сейчас, сегодня. Среди зрителей был ректор Кафульша Атгафуров, а также сотрудники и гости университета. Красивые наряды и обстановка музея помогла детям настроиться на нужный лад и со ответственностью сыграть свою роль на сцене. Были актеры, которые исполняли сразу несколько образов. Я исполняю четыре роли. Лобачевский, Энгельгард, Лев Толстой и ведущий. Одновременно самое сложное и самое интересное – это была Лобачевский, потому что в Лобачевском у меня очень много слов. Энгельгард – это такая намудренная роль, где слова такие, как там фосфолиарирование, биоэнергетика – такие слова – которые я практически не понимаю, но я их говорю. Мама Тимура отметила, что сын очень тщательно готовился к выступлению, отрабатывал слова, мимику и движение. Сын подходил к портрету Лобачевского, который находится здесь, и пытался изобразить его суровый вид. То есть он спрашивал, я похож на портрет Лобачевского. Он пытался вжиться в роль, понять его характер. А актер Давид Абдулин в спектакле сыграл русского химика Александра Бутлерова. Моя теория химического строения органических веществ положила начало целой науки и направления в химии. Подготовка к спектаклю заняла три месяца. Помимо выученных слов и отыгранных ролей, зрителям были представлены три танцы, которые подготовили актеры детского театра «Радуга». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Перми завершился фестиваль российской студенческой весны. В общекомандном зачете обладателем гран-при стала делегация из Татарстана. В состав команды вошли 30 студентов Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Алсу Сатаровой. Завершающий этап всероссийской студенческой весны прошел в Перми с 14 по 18 мая. Делегацию Татарстана представило 95 участников, в их числе 30 студентов Казанского университета даже несмотря на то, что погода была не очень хорошей в Перми, вся, весь, вся эта энергетика студенчества, она была заряжена позитивом, и все проходило очень красочно, солнечно, интересно. Казанские студенты стали лауреатами во всех направлениях фестиваля. От анимации до вокала, от хореографии до театра мод. Творческий коллектив Image – это световой театр. На республиканской студенческой весне мы взяли гран-при и Далее поехали на Россию. На российской студенческой весне у нас второе место в номинации «Оригинальный номер». Помимо состязаний студентам предоставили и развлекательную программу, которая была связана с мастер-классами. Посетили мастер-класс Марины Девятовой. Это очень душевный человек, нам очень понравилось. Мы взяли для себя очень много нового. Также посетили мастер-класс вахтанга, битбоксера. Нам тоже было интересно, но немного новое для нас стезя. Напомним, за последние годы сборная Татарстана становилась обладателем высших наград российской студенческой весны шесть раз. Это лучший показатель среди всех регионов страны. Алсус Аттарова, Виолетта Басова, Универ -Ньюс. Студенты Казанского федерального университета посоревновались в мужских, женских и смешанных забегах на эстафете. Кто стал победителем соревнований, мы расскажем в нашем сюжете. Смотрим. В Казанском федеральном университете прошел заключительный этап спартакиады студентов и аспирантов вуза. В завершающий день состоялась эстафета. В ней приняли участие команды из 17 структурных подразделений КФУ. Коллективы соревновались в мужском, женском и смешанном забегах. Лучшим в общем зачете стал Набережно-Челнинский институт, благодаря победе в мужском забеге и местам в тройке в остальных. Второе место занял Институт управления экономики и финансов, взяв золото в женском и смешанном забегах. На третьем месте расположился Елабужский институт Казанского федерального университета. Лучшие команды были награждены медалями, дипломами и кубками. Артем Тупичкин, Роман Полинсков, Универньюз.